Алия снова водит по кругу, Закипает мотор наш подъем. Вся надежда осталась на друга, И мы мчимся на финиш вдвоем. И терзает наш джип по ухабам, Нарезая шипами узор. И мы песни поем, когда скучно Про друзей, про мечты, про любовь. А нам дороги не даются здесь легко. Проверяют нас дороги на слабо, Мы петляем, нарезая грязь лесов, Ищем точки на земле только сто. Каждый раз, выезжая на трассу, Покоряем преграды в пути. Калия разбивает подвеску, Мы не знаем, что ждет впереди. Были грязь, это наша стихия, Сердце звучно стучит в ритм движка. Штурмана и пилоты, как братья Мы несемся, мы мчим, мы семья А нам дороги не даются здесь легко Проверяют нас дороги на слабо Мы петляем, нарезая грязь лесов Еще точки на дереве только кустов Не грустите, родные, мы скоро Если только не выкинет нас по дороге на новую точку, Ведь бывало такое не раз. Не печальтесь, любимые наши, Мы вернемся в родные края, Чтобы снова собраться всем вместе, Снова песни, шашлыку костра. А нам дороги не даются здесь легко, Проверяют нас дороги на слабо. Мы петляем, нарезая грязь лесов Ищем точки на деревьях вдоль кустов Ищем точки на деревьях вдоль кустов